Сейчас мы находимся в моем санузле, значит, что я здесь уже сделал. Произведен демонтаж старой плитки, значит, разобрана полностью вся конструкция из гипсокартона, снята инсталляция, здесь снят э, сам унитаз. В общем, полностью вся старая сантехника, которая была здесь сделана 3,5 года назад, сложно на самом деле назвать ее старой, но тем не менее, та ревизия, которая была сделана здесь 3,5 года назад, Полностью вся демонтирована, остались только у нас получается э, канализационный стояк э, и э, стояк холодного и горячего водоснабжения. Прошел эту стену грунтовкой, после чего э, промазал эту всю стену э, плиточным клеем, после чего я обработал эту стену. Санирующим раствором против образования грибка, плесени и различных бактерий и живностей. Я обработал санирующим раствором на три раза. Сейчас мы эту сантехническую нишу будем красить. После чего будем монтировать сюда э, узел водоподготовки. А какой он будет, смотрите далее. Буду красить, подготавливать вот эту всю сантехническую нишу. Я э, предварительно определил, определил для себя, высоту, докуда пойдет у меня обмазочная гидроизоляция, а потом в самой системе у меня будет стоять трап сухого хода. У обычного трапа должен быть гидрозатвор, то есть там есть такое колено, где собирается вода и не дает запаху из канализации попадать в помещение. Трап сухого хода не имеет гидрозатвора, он поэтому и называется трап сухого хода. То есть, Независимо от того, попала туда вода или не попала, запаха в помещении попадать не будет. Я делаю разметку. Вот до этого уровня я себе определяю, что у меня будет в помещении внутри вот этого э, ревизионного люка. Э, получается обмазочная гидроизоляция. Я взял белую краску для радиатора отопления и буду начинать красить данную сантехническую нишу. Почему взял данную краску? Ну, это сугубо моё личное такое. Если она держится на радиаторах, плюс и, и так сказать, и в комнатную температуру и не боится мытья и воды, по-моему, оптимальное решение. Наша сантехническая ниша готова на первый слой. Я с немножко времени выжду, выжду и на второй раз ее еще покрашу, чтобы она была более белая. Кто-то скажет, что я сумасшедший. Так и есть. Наша сантехническая ниша полностью покрашена, краска уже высохла. Следующим этапом я буду делать шумоизоляцию канализационного стейка. То есть я буду его обезжиривать обезжиривателем и заклеивать его стп Что мне это даст? Вот сейчас, когда вода бежит по стояку, слышимость очень хорошая. Когда я его заверну СТП-шкой, стенка станет более толстой, вот, и шум спадет. Слышите, вода бежит? Выглядит она вот таким образом. Как я понимаю, это битумная основа. И она у нас просто вокруг будет огибать трубу фольга по краям острая поэтому лучше в перчатках работать дабы без пальцев не остаться СТПшка очень легко режется обычным малярным ножом вот таким методом мы будем полностью шумить всю стенку Wait Сейчас вы видели заключительную почти стадию по значит, доработке вот этого вот такого вот столика. Значит, что это такое? У меня в санузле будет водоподготовка, на нем будут стоять большие емкости, значит, в одной из которых будет смола, а в другой соль. Ну, не суть, об этом я более подробно расскажу. Значит, столик делал просто из профильной трубы, точнее, это не труба профильная, а как швейлер такой вот уголочек, вот, значит, фанера, фанеру я покрыл с этой стороны гидроизоляцией, с той стороны сейчас я тоже покрою эту фанеру гидроизоляцией. Я взял сухой трап, что, то есть, смотрите, что у меня будет. У меня будет внутри сантехнической ниши, получается, стоять вот эта конструкция, плюс по гидроиз... будет сделана гидроизоляция по... Конструкции, стенам и всем примыканием. И там будет вот такой вот аквариум, в котором будет стоять трап сухого хода. И в случае протечки значит, воды от соседей, допустим, да либо у меня что-то выбежит, это все дело будет самотеком сливаться в канализацию. Да видел я, Катя? Ладно, все, давай. Давай, давай Ну что, наша гидроизоляция высохла, вот, вокруг, вокруг нашего трапа. А, все это потом будет закрываться такой решеткой. На самом деле решетка функционала здесь никакого ну, декоративного не несет, как только а, защиты, чтобы не попадал туда в наш э, сухой затвор э, какой-то мусор. Ну что, пойдемте монтировать. Все. Вот для таких вот емкостей э, мне нужна была вот эта инсталляция. Спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, ставьте палец кверху. До новых встреч. Пока.